Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, И сегодня меня местный турецкий застройщик пригласил на стройку посмотреть, как вообще они строят, ну, какие-то моментики, может быть, для себя подчеркнуть, потому что они говорят, что качество у них действительно хорошее, и, то есть, они не боятся показывать свои скелеты, как это все выглядит. При этом мы с вами посмотрим именно вот такой проект, я немножко расскажу, от скольки вообще начинается, какие квартиры можно купить там у них же, например, под гражданство, что, в принципе, редкость для Турции на сегодняшний день именно для Алании. И, значит, мы находимся сейчас в районе Оба, это Алания. Здесь как бы ребята осваиваются и делают вот такой вот проект. То есть он по классу идет премиум сегмента. Вот такие вот небольшие здания. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и шестой этаж, это как дюплекс получается. Вот это вот все вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь зданий. Посредине значит, у них вот такой вот бассейн В дальнейшем это все будет залито такой голубой хорошей водичкой И здесь недалеко до моря, недалеко до всей инфраструктуры Рядом есть школы Ну и в общем нас по сути это не особо сейчас интересует а, Интересует то, что во-первых здесь все продано И мы на этом просто примере с вами посмотрим Именно как строят в Турции Что хорошо, что плохо Какие есть моментики и так далее Именно то есть сделаем акцент на качестве И мы вот с вами оказались именно В самой центральной части самого участка Здесь как мы увидим, центральный такой большой бассейн То есть он будет для детей, для взрослых Глубина у него метр сорок И он не подогреваемый. Это минус. Конечно, хочется, чтобы в Турции подогревали бассейны, но это достаточно дорого. Поэтому, если хотите подогреваемый бассейн, то welcome в Дубай. Там их и охлаждают, и подогревают. Но я для себя отметил, что ребята сразу садят крупные деревья. То есть пальма у них не маленькая вичка, воткнутая в землю, а сразу большая и здоровая. То есть они вот будут здесь их распушат, то есть они сейчас связаны. Вон та вот большая приживается и так далее. И сами дома, они... Небольшие и очень комфортно выглядят. То есть мы с вами видим вот, по сути 4 полноценных жилых этажа. Да? Вот раз, два, три и четыре. Но ну, четвертый это дуплекс. Здесь вот будет коммерция. То есть как бы все для того, чтобы вы практически не выходили из дома, все у вас будет в доступе. Парковки там и так далее Это все-все-все есть По самим фасадам хочу сказать, что сразу выбраны Такие некричащие оттенки То есть серый, белый и еще какой-то вот Чуть-чуть потемнее серый Очень приятные вот такие вот алюминиевые Ограждения вместе со стеклянными балконов Алюминиевые окна, они сдвижные Все как бы у них хорошо Двухкамерные стеклопакеты и как бы здесь нет вот этих вот кричащих оттенков, все ненавязчиво, красиво и выглядит как бы, знаете, вот, ну вот говорится дорого, да, вот. А дорого это как раз когда у тебя нет вычерных каких-то моментов и все хорошо. Очень много, вот я вижу, что здесь бетона. И вот, кстати, по конструктиву самого здания хочу вам сказать, что они так же, как в Сочи, строят монолитный каркас, дальше его выкладывают блочным заполнением. Причем они это делают двумя слоями. Первый у них фасадный слой, это 30 а внутренний слой у них идет 25. И между ними там гидроизоляция, теплоизоляция и все-все-все. Это все как бы есть. Наверное, здесь я вам все рассказал. Можно, конечно, и по материалам пройтись, но просто на виду особо ничего не лежит пойдемте внутрь вот входная группа мы сразу оказываемся пока конечно стройка идет. здесь мопеды паркуют но мы видим два больших лифта лифты марки nita бесшумные большие на 8 персон вот этот на 8 персон и вот этот на 8 персон а мне например не нравится то что здесь достаточно узкий лестничный марш и вот у меня, вы знаете, да, если давно смотрите канал, есть бзик о том, как занести пианино в квартиру. У меня его никогда не было, этого пианино, я его никогда не заносил. Но мне почему-то кажется, что оно сюда не войдет. Но, как выяснилось позже, я просто этот вопрос задал, что пианино и запрещено заносить. Его можно занести только через балкон с помощью крана или еще как-то там. И вот как-то это так. Здесь, значит, на полу лежит большой бесстычный, бесстычный керамогранит вот такой. И здесь у нас оштукатурено все, пока еще не окрашено. Далее, как бы здесь все то же самое. Идем наверх. Посмотрим с вами, как выглядят шоу-румы. И посмотрим, как выглядит еще не готовая вам бедрум. Здесь вот ребята, значит, делают большой мрамор. И внутри квартиры пользуются, в основном спросом, вот такой вот большой керамогранит. Большие плиты создают хорошую атмосферу внутри самой квартиры. То есть у вас глаз за лишние вот эти вот стыки не цепляются. Ну как если вы делали ремонт у себя, то вы знаете, что плитка, чем она больше именно размером, тем она дороже. А если она еще и качественная, то она, соответственно, дороже еще. Значит, как сдаются квартиры-то сами вообще? Квартиры сдаются с кухней, но здесь она еще не дособрана. Мебель туда не входит. И техника тоже. То есть вам собирают остров. Здесь будет мраморная такая лежать столешница. Но ну, это мы сейчас в шоу еще с вами посмотрим. Это все изначально идет с доводчиками. Вот так вот. Вот, сработало. И вот так вот, по сути, будет выглядеть... В, ну, именно с данной квартиры. Только здесь она еще будет там, окрашена, или можно обои, например, заказать точечные светильники. И при этом высота здесь 2,70 Хорошего на самом деле такого размера именно сама студия. Вот эта часть. Но вот у меня возникает вопрос а, при входе, значит, в One я пока снимал просто много недвижки именно в Турции, не увидел гардеробной зоны. То есть, вот сюда на ну, какую-то курточку можно повесить. Можно еще и какие-нибудь туда вот ботиночки спрятать, но не больше. То есть, если вы придете в плаще, то как бы вот возникает вопрос, куда это все деть. Так как бы мне очень нравится, конечно, что сразу за вас делают ремонт. То есть, вы не заморачиваетесь с этим. У этого, конечно, есть свои минусы. В плане того, что, например, вы хотите розетку по центру, а вам ее не сделают. То есть все изначально, сами приборы бытовые, они будут располагаться в определенных местах. Например, вот здесь вот будет телек стоять, здесь будут выключатели, там какая-то розетка под торшером, вон там -то Здесь может быть какая-то тумбочка, определенно будет стоять диван, и над диваном выведен кондиционер. То есть все трассы, все сделано. Я, кстати, вам еще потом покажу, куда они здесь спрячут. Вот, вроде бы про это рассказал, то есть вся... Электрика, сантехника, это все сразу разводится, то есть вы не заморачиваетесь. Вот, например, очень много клиентов у нас из Сочи сталкиваются с проблемой, когда они покупают квартиру в Черне, где сделать хороший ремонт. Мы как бы делаем эти хорошие ремонты, ни в коем случае не реклама нас. А просто то, что они сталкиваются с какой-то головной болью найти ремонтников себе, заказать материалы, выбрать и сделать это все. И зачастую далеко не все люди обладают вкусом и далеко не все люди обращаются к дизайнеру, чтобы сделать потом красивую картинку. И это все потом накапливается как снежный ком и на перепродаже, например, эти квартиры потом кого-то не устраивает, потому что кто-то покрасил себе стену в розовый, например. Или сделать себе там какой-нибудь черный некрасивый потолок. Здесь как бы за вас все изначально продумано, сделали и вот красиво. То есть вы уже мебельные пакет, какие-то свои дизайнерские акценты расставляете и делаете, в общем, круто. Ладно. Окна. Слайд конструкции. двухкамерные, значит, здесь вот пакет стоит. Это все вот сразу открывается. Но вот, например, у окон нет, вот у этих окон минус, то, что они не открываются на микропроветривание. То есть вы вот так вот можете открыть ее и все. И вот здесь, вот, насколько я вижу, насколько я вижу, нет еще одной ройставни для того, чтобы сделать сетку. Вот, например, в Дубае в некоторых комплексах делают еще один рейлинг для того, чтобы у вас сетка есть от москитов. Здесь, насколько я понимаю, ну либо она как-то вот сюда вот крепится, либо что-то еще. Ну вот, пока не заметил. А, вот такого, значит, размера терраса. Она действительно хорошая, с видом вот сюда, пожалуйста, будет. бассейн в дальнейшем будет. И еще есть вывод под воду. Есть вывод, во-первых, электро. И вот здесь вот вода. Но я вам сейчас это тоже в шоу-руме покажу. Также огромный плюс, что здесь еще делают трое ставни. Они пока еще не установлены, но в шоу-руме они будут. Сейчас тоже с вами посмотрим. Он просто тут рядом это все увидите. Пойдемте дальше, посмотрим, как у нас сделан санузел. В санузле все также скомпоновано, то есть. Здесь еще будет, кстати, отопление, а сразу электрический теплый пол, вот тут вот, именно в этой зоне, то есть по всей квартире не будет, а вообще будет. Здесь у вас будет раковина, ну ладно, это я в шоу-руме вам тоже покажу, но сразу собирают вот такие вот душевые кабины. Ванны, кстати, априори не ставят, то есть если вы, конечно, захотите на этапе застройки, вам это сделают, но изначально по умолчанию идут душевые кабины. А вы знаете, да, что я любитель ван, поэтому для меня, например, это прям очень важно. Двери именно межкомнатные, они, ну не сказать, что прям супер лакшери, обычная такая дверь, ровная. Вот. Выглядит как бы вот так. Ну и здесь спальня. Спальня также с выведенной электрикой. Здесь у вас телек. Видно сразу, где будут располагаться прикроватные тумбочки. Одна розетка, здесь два выключателя. И вот сюда еще шкаф размещается, но это вы уже сами поставите. Правильное место под кондер, то есть вы его сюда разместили, все, он на вас не дует, все спокойненько, хорошо. И французские балкончики еще вот есть. То есть здесь, чтобы вы не выпали никуда, но при этом у вас есть вот такая возможность, ну, типа выйти, подышать воздухом, как бы, но ну, если хотите нормальный террасу она вот также к этой квартире приставлена. Вообще сама по себе вот эта квартира она площадью 55 квадратных метров Здесь вот у нее порядка 12, по-моему, или 15 метров сама комната и 25 метров вот такая студия. Маленькая вставочка. Очень много застройщиков здесь будут вам презентовать свои стройки как 50 квадратных метров, а когда они их построят, это будет меньше площади, и вы ничего никогда не закажете. Поэтому тут нужно прям конкретно выбирать нормального застройщика, смотреть на его репутацию, смотреть, что он раньше построил. И вот не гнаться самое главное за ценой, а именно... Взвешивать все головой и идти смотреть, что вообще было готово вот. Это просто такой момент, двигаем дальше По качеству мебели, как бы. а это шкаф тот Много ящичков Еще раз напомню, что высота 2,70 Но это именно они в своих проектах строят Я сейчас просто вам, во-первых, не показываю конкретный проект Я просто показываю вам, что входит именно в недвижимость Турции Потому что ни одна, по сути, квартира в Турции не сдается без ремонта Ремонты бывают, конечно, разными Далеко не все кладут вот такой керамогранит Но кухни собирают все Но кухни тоже могут быть разные Это, конечно, не лакшери какой-то сегмент Это, ну, грубо говоря, качество дороже, чем Икея Вот, ее еще, конечно, тут будет подгонять Мы на это не особо не обращаем внимания И вам оставляют вот такие моменты под встройку Вот, пойдемте, покажу вам сейчас, где прячутся кондиционеры А потом уже мы с вами двинем в шуру Шуру находится вот там, вот, чуть подальше. Ну вот, давайте сюда поднимемся. Здесь находится вот такое техническое помещение, небольшое. И здесь вот кондеры. То есть их тут навешивают много-много. Кондеры, кстати, дайки. но ну, именно они вешают. И они не мешают вам жить. То есть они здесь шумят, шумят, нагревают воздух вокруг себя. Здесь же они охлаждаются там и так далее. Но при этом они ни в одной квартире не относятся какие вот дела. пойдем в шоу -рум. При входе у нас вот такая симпатичная дверь. Прям такая она увесистая, железная. Закрываем ее. И вот так вот у нас представлен шоу-рум. То есть, это уже как бы готовая квартира. Естественно, вам с мебельным пакетом ее никто не сдаст, но конкретно этот застройщик, например, на двушку вот эту 2 плюс 1 просто, будет мебельный пакет вам продавать. По 35 тысяч долларов, а на однушку он будет стоить 27. То есть вот все, что угодно, вот вы здесь можете скомпоновать. Но при этом, например, они вам поставят технику Siemens. Siemens, Siemens, Siemens, Siemens, То есть все это будет так. Вот, по сути, уже готовая кухня. То есть здесь вот такая столешница, и все как бы в ней работает. Но вот, например, в вытяжки не входит стоимость. Ну и вся вообще техника, она как бы не входит. То есть вам будет здесь отверстие, по то, чтобы вы это все поставили. У меня вот возникает вопрос именно к турецким кухням и к технике, которая сюда ставится, потому что вот в стройку почему-то далеко не все любят. Вот холодильник, да, вот под него здесь есть ниша, а он выпирает. Но можно было, например, холодос сделать другой. И вот к этому у меня всегда вот были вопросы. У нас просто дома точно такая же здесь стоит, я не понимаю почему. Есть же посудомойки, да, она качественная, классная. У меня есть посудомойка, которая под сплошную панель чтобы вот это вот не торчало, чтобы вот кухня была прям единым моментом. Ну вот здесь как-то так. И вот так вот это все обыгрывается. То есть можно, конечно, сделать такую же себе комнату с там панелями и так далее, все это обыграть. Можно обои, например, наклеить. Можно просто окрасить. Вот это все будет. Но здесь вот уже, например, есть прихожка в отличие от той. Но опять же, открывание дверей в эту сторону. Не очень правильно. Еще, кстати, в Турции вот я обратил внимание, что двери все открываются внутрь. Это санузел, да? Вот я его так открыл, все. А мне надо, например, вот туда теперь и все. Ты как бы закрываешь, чтобы если кто-то вдруг еще зайдет и тебе там, ну, прям вот так сделать вот здесь та же самая душевая кабина по качеству как бы вопросов ну как будто бы нет можно было конечно двери прямо из массива сделать но вот говорят что это прям дорогие двери здесь поэтому их используют для россии например это обычная дверь ничего в ней такого нет у меня вот точно такие же дома стоят как бы я не особо заморачивался по цветовым решениям как бы все в порядке ну в общем вот так будет скомпонована сама по себе ванная все вот, пожалуйста, раковина есть. Это все вам вот так вот и будет сдавать места под хранение, всякие штуки. Все это будет. И двушки, они вообще так-то крутые, потому что в двушке появляется такое понятие, как мастер-бэдрум. Мастер-бэдрум это, мне кажется, мечта любой семьи, потому что у нее есть собственная сама. Вот здесь вот у вас спальня, а здесь у вас находится сама по себе туалетная комната именно ваша. То есть ваши дети тусуются где-то там, это вообще священная игра, к которому никак нельзя прикасаться. И значит, вот здесь вот формированы вот такие гардеробные зоны. Можно, конечно, это все оставить шкафами, как это сделано вот здесь. Хорошие места для хранения. Вот. Но всегда можно пригласить мебельщика, и он вам сделает прям закрытый закуток. Бам! И будет все по сути то же самое, только вот здесь вот еще на этой стороне можно повесить тоже какие-то ящики. Вот. Здесь, значит, особо рассказывать нечего Но я вам хочу сказать, что даже с учетом того, что не много розеток В принципе, этого вполне достаточно Возможно, в какой-то зоне вы будете пользоваться разветвителем Ну, делителем там, на розетке, и как-то его юзать Но, тем не менее, вот я сейчас смотрю Ну, вот у вас телек За телеком там роутер, например, размещается Все, больше туда как бы нечего класть Здесь у вас две розетки, например, возле кровати ну точнее одна выключатель и телефон зарядить там то же самое здесь у вас там для пылесоса например если сильно хотите выключатели света в спальне например здесь под какие-нибудь приборы красоты еще одна розетка здесь например точно также телефон зарядить либо еще что-нибудь ну вот например здесь нет особо рабочей зоны я пока ее еще не увидел то есть есть вот обеденная часть и как бы все. Но опять же, электроприборы все как будто бы размещаются. Но где-то делителями вы будете пользоваться. И помните, я вам говорил, что сразу в стоке идут выставления. Сделано это для того, потому что летом здесь жарко. И лучше ее закрыть, чтобы просто не нагревать саму по себе квартиру. Не пользоваться кондиционером. И вот, как вы знаете, термос себе создать. Мне это все будет сделано. Для чего вода вот здесь? У меня был главный вопрос: типа, зачем он нужен? А, вода, чтобы мыть балкон. Все. Больше ничего она здесь не делает. А, потому что много дождей, это нужно промывать. Вместо того, чтобы таскать а, воду именно из туалета, ее проще набрать здесь. Ну либо шлангом. И сниму. То есть для того, чтобы это все так пополоскать, пополоскать, все это слилось, и не нужно ничего там воду менять, куда-то выносить, или там, знаете, mm -hmm. многие у нас делают с балкона ведро, Фау, туда на соседей. Здесь как бы так никто не делает, и оно и правильно. Вот, значит, мы, в принципе, с вами посмотрели, но определенно радует то, что высокие потолки, хорошие вот балкончики, бассейны сейчас, но, ну, по сути, наверное, во всем новом жилье именно в Оландии делают ну, именно в том сегменте, который нам интересен, как бы вот. А что, если мы поговорим с вами о ценах, да, как бы в этом проекте осталась только одна квартира, по-моему, и она даже не особо интересна, но хочу вам сказать, что, например, у ребят есть несколько проектов в разных районах города. Есть под гражданство проекта, он находится в первой береговой линии, значит, но ну, там нужно будет купить две квартиры сразу. Какой есть момент, очень интересный, потому что очень много сейчас кто там хочет именно получить гражданство Турции, значит смотрите как, вы эти две квартиры покупаете и на вас сразу оформляется ВНЖ по инвестициям, то есть вы набрали на 400 40 тысяч долларов в течение полугода там полгода, 8 месяцев в год вы оформляете гражданство, но вы уже при этом можете жить в Турции, то есть у них такой проект есть. Квартиры как бы там остались, можно рассмотреть Но точно так же есть еще Новый райончик, он находится там За Каргиджаком Как будет проще вам ориентироваться Там значит вообще можно купить квартиру Начиная от 105 тысяч долларов Это будет вам бедрум, примерно вот такого же формата Там до моря примерно Где-то с километра полтора Но не так много Райончик развивается, то есть 105 тысяч долларов 6 миллионов рублей С небольшим можно рассмотреть При этом на рассрочке есть, там 30% можете внести Это самый дешевый проект, который у них есть Опять же, с таким же качеством Там точно так же будет бассейн, там рядом есть школы там И так далее, это все как бы есть Это все в Алании еще находится На Средиземном море, как вы понимаете И есть еще у них здесь проект Мы вообще находимся в районе Оба вот там вот, начинается от 135 тысяч, то есть это конкретно такое, знаете, как, ну можно сказать, деловой центр, то есть здесь инфраструктура, мэрия, там еще какие-то истории, административные здания, а, но здесь дальше от моря, но типа в движнике, и типа поближе к центру, там 135, значит, стоит, но это все в стройках, стройки значит на два года, можно рассматривать их все в рассрочке. то есть 30% процентов это минимальный взнос, дальше вы его в течение самого строительства это все а, оплачиваете, как бы вот, поделился с вами такими вот впечатлениями. Прикольно, очень мне нравится, что есть двухэтажные квартиры. Если вы, опять же, давно смотрите бложек, то вы знаете, что я люблю двухэтажные квартиры. У меня всего такая есть. Это прикольно. Но только они здесь большие и прям для всего семейства. Ну, например, я бы, честно говоря, для Турции покупал бы больше такую сезонную квартиру чисто мое мнение потому что я не собираюсь здесь жить не собираюсь получать здесь гражданство турция прекрасная страна с очень крутыми продуктами и это все недорого главное стоит но здесь я бы рассмотрел именно один плюс один для набегов это мое исключительное мнение я знаю что очень много людей смотрят мой канал для того чтобы купить квартиру для внж для инвестиций для гражданства для, для любых целей на самом деле там для аренды для всего здесь это все можно сделать короче можно войти в новые проекты которые там находятся на первой цене и примерно там 20-30 процентов 30, 30 минимум это заложено застройщиком по прайсу а вообще как бы недвижка в не за этот год но из-за событий которые произошли выросла в два раза некоторые проекты даже выросли в 6 раз шесть раз карл вот такие вот дела то есть здесь в принципе все это можно рассмотреть но с инвестициями нужно спекулировать аккуратно нужно уметь всегда выходить из проектов и не ждать что сейчас вот поднимется еще или проект получился настолько крутой что а вот поставлю-ка я цену еще больше инвесторы они поступают чуть-чуть иначе то есть там без разницы какого класса проект как он круто получился есть точка входа есть точка выхода без разницы сколько вы заработали вы в определенный период должны выйти из проекта вот. короче Поделился с вами мыслями, мы можем много на самом деле на эту тему разговаривать и про инвестиции, и про пассивный доход, и как это все сдавать, как невыгодно. И, ну, в общем, много на самом деле моментов. Если хотите, там ссылки у нас указаны, контакты тоже, можем пообщаться. И менеджер у нас здесь тоже есть, они вам все то же самое расскажут. То есть, ну, все хорошо подготовлены. Поделился, значит, с вами своими мыслями по поводу, как выглядят стройки, из чего они состоят. Немножко мыслями вообще о Балании. поговорили с вами шоуруме, о мебели, о планировках и далее. В общем, надеюсь, вам видос понравился. Ссылки у нас внизу. Вам всем удачи, всех благ и, и пока. Мне просто больше нечего добавить, а камера уже практически села. Адиос, господа!